Всем привет, наконец-то я выпускаю видос по терочке, его не было так долго, потому что в этом видосе помещено очень много материала, здесь от начала до хардмода, короче до почти середины хардмода, то есть я сильно продвинулся, я наконец-то смог скачать одинаковые версии на эмулятор и на Android. и то есть, как это называется... Экспортировать карты с одного устройства на другое. Персонажа не удалось, к сожалению, экспортировать Вот, но все равно Опа, неудачная попытка убийства стены плоти Еще одна попыточка Кстати, в прошлый раз тех, кто угадывал Почему не могу убить стену плоти Никто вообще не угадал Один чувак был близко Знаете почему? Вот этот вот глаз, он был просто В самом низу до меня он не доходил Я пробегал весь ад практически до конца и она просто меня раздавливала, и все. Она не поднималась вверх, то есть я вообще ее не мог уронить. Я так подумал, это какой-то баг, возможно, из-за того, что у меня пиратская девочка. Возможно, из-за этого. Может быть и нет, но это баг, и он не мешал прохождению. О Свои ошибки я понял прекрасно, поэтому не надо мне говорить, что я тут что-то не так делал. Хотя можете, конечно, чем больше комментариев, тем лучше. А вот. И еще хочется сказать то, что... У меня эмулятор 4 Android. Терка не лагает на высоких версиях андроида. Выше 4 андроида, ну, выше 7 Android эмуляторов пока нет. Вот, поэтому мне особо-то смысла нет создавать новый эмулятор. Ну, то есть, клей... Короче, я могу создать еще на, в этой же программе 7 Android. Эмулятор 7 android Но там все заново придется, типа, скачивать, ходить. Поэтому... Она будет здесь подлогить то есть она будет не 60 FPS и немножко нестабильно. О, отлично, стену плоти мы убили. В общем-то, не важно, что нам выпало, абсолютно не важно, потому что я потом ее еще переубью, наверное, раз 100. Вот, Главное, что мы перешли в хард мод, и я это сделал на видосе. Это самое главное, потому что иногда бывает такое, что убиваешь босса. Вот я снимал эту игру в вормикс, убиваешь такое, делаешь прям нереально что-то. Кстати, вот этих кукол нападало просто ужасное количество. И тут же, прям тут же, ты понимаешь, что ты не записывал ничего. Но с теркой все пока нормально. Я думаю, что скоро я уже пройду. Наверное, на следующей неделе я полностью пройду за война И потом уже пишите, типа, что мне делать дальше по террарии. Если, конечно, у вас не будет предложения, я буду делать свой контент, который уже придумал. Так, замечательно. Нам выпал экспертный предмет. То есть у меня еще на одно, как это называется, окошечко больше. Теперь можно поместить артефактов, или как они называются. Короче, не важно, абсолютно не важно. Но персонаж стал сильнее в любом случае, но теперь ему бы тоже стали намного сильнее. Смотрите, сколько я наношу слизню. Это просто ужас. Так быть вообще не должно, мне очень не нравится играть до модными шмотками в хардмоде. Это очень не круто, поэтому сейчас я пойду ломать алтари, фармить руду, и вернусь уже к вам в какой-либо броне из этой руды. Скорее всего, в самой простейшей, или же, не знаю... Короче, вы уже поняли, что у меня в мире адамантит, да, вот, и поэтому мы будем, наверное, в... бегать в красной броне, очень много моментов в видосе, хотя я точно пока еще не знаю, как получится надоест мне фармить, не надоест мне фармить, потому что я сломаю много алтарей, руды будет много, ее легко добыть, но вот хлорофит, хлорофит очень тяжело добить. И вообще выращивать его я не собираюсь. Я не собираюсь делать фермы, я не собираюсь усложнять себе прохождение. Кстати, а, у меня нет патронов, я думаю, что не стрелять. Первый раз вижу такого моба, на самом деле. Может быть, я забыл. Может быть, я его раньше видел, но интересный моб, кстати. Я думал сначала он дружественный вообще. Потому что выглядит как NPC, на самом деле. Очень прикольный моб. Так, ну сегодня ничего не выпало. Кстати, мне... А, ну я не буду спойлерить, короче, смотрим. Мне выпало вот такое вот ее... Шанс я посмотрел в Вике 0.33%, оно выполнено в зимнем биоме, очень прикольная штука, и я здесь уже а, в мифриловой броне. Кстати, вот это все, вот, вот эту арену я сломаю, я украшу свой мир, он будет немножко декоративнее, чем сейчас. Сейчас я просто, типа, сделал для прохождения, но он будет для съемок, как основной тоже. Потому что скачать чью-то карту не хочется, я создам свою карту, и, возможно, я потом выложу ее в конце прохождения, если вам, конечно, такая ерунда нужна. Потому что она выглядит совсем не круто. Теперь я пойду, не знаю, просто побегу по миру, наверное, протестую ее, потому что че прикольно это выглядит. Кстати, я взял себе осиновую пушку, если вы заметили. Хотя, зачем я это сказал? Да, кстати, в этом видосе есть одна пасхалочка. То есть, пасхалочка как? Я просто использовал, э, так сказать, незаконные способы развития в террарии. Именно для того, чтобы создать пасхалку. И вы должны были заметить. Пушку я вам уже проспойлерил. Пушку вы заметили, наверное, может быть и нет. Пишите в комментариях, кто заметил пушку. Кто не заметил, поставьте лайк. Вот. Но в прошлом видосе од только один человек заметил 637 э, пчелонав. Вот. Естественно, он молодец Вот его комментарий Если вы заметили в этом видосе что-то неладное То, что не должно сейчас на данном этапе быть То напишите Это будет прикольно Но я думаю, что вы не слепые Уже давно заметили, уже может быть написали Комментарий, какой я плохой И начитерил себе там что-то Вот Мне на самом деле все равно Типа Я получаю от игры удовольствие, мне нравится игра Не вижу смысла проходить ее с читами Проходить ее уже готовыми Ресурсами и со всем остальным к тому же, я еще ютубер, мне нужно снимать и показывать вам, каким образом я получаю те или иные предметы. Поэтому, например, я буду крафтить щит Анка, или как он... Короче, вот это послед... самый сложный крафт, короче, в игре. Ну, не самый сложный, а сложный щит, короче, такой. Я буду крафтить и показывать, как выбивал все ресурсы. Уже сейчас я начинаю их выбивать, потому что уже хардмодные... Как они? Персы появились... Итак, на меня почему-то напали близнецы, я не понимаю, из-за чего вообще это произошло. И я думаю, они меня убьют, конечно же, они меня убьют, потому что я был абсолютно не готов, у меня не та экипировка еще. Очень обидно. Случилась кровавая луна, я уже в адаматитовой броне. Я построил такую ферму в джунглях, чтобы фармить эти панцири с черепах. Вот, и, в общем-то, фармится они неплохо. Так, сразу напали пираты, сейчас быстренько прям посмотрим, как я их пройду. Прохожу я их как нуб, естественно, потому что я поленился построить нормальную арену, но я обещаю, что я построю, естественно, ее. Вот это все вот сейчас барахло, которое находится на экране, я уберу, естественно, кроме своего дома. Все все будет получше в следующей серии уже. В этой серии я просто показал развитие, почему так долго не было видоса, потому что я накапливал материал и думал, каким образом его лучше преподнести. Я выбрал самый элементарное, это просто все кусочками показать и все, основные такие моменты. Кстати, вот раньше, в, мне кажется, и 1.2 корабль не летал. Почему-то сейчас он летает, но прикольно все равно. Это усложняет немножко босса, потому что он бомбит еще э, бомбами. Так, мы почти прошли пиратов уже. Ее, кстати, замечательная штука, я не знаю, я не... мне оно, конечно, не нравится, но вот сейчас до хард мода, ой, в хард моде первое оружие это прям незаменимо. Я покупаю крылья, наконец-то у меня есть крылья наконец смогу не падать, потому что до сих пор я не выбил подкову и падал, как дурак разбивался. Теперь у меня есть крылья, теперь мне нужна эта пердушка в банке. Вот, я наконец-то ее меняю. И у меня уже, да, хлор... хлорофитовая броня, я уже нафармил хлорофита. И у меня есть хлорофитовый бур. Ну, прикольно, короче. Так, теперь я, наверное, выбью себе сейчас прям вот первая степенная цель, это выбить черепашки панцирей три штуки и скрафтить себе нормальную черепашью броню и с помощью нее уже убить скелетрона. Вы представляете, я до сих пор не убил скелетрона. Я уже получил предтоповую броню, наверное, в 1.2, версия 1.2 и до сих пор не убил скелетрона. Вы представляете, насколько я нуб? Я просто не могу его убить. Мне потому что лень строить арену, мне лень заселять туда медсестру, хотя я ее заселю, наверное, все равно. Мало ли что. Вот. Ну и вообще пускай просто она там будет. Так, и... Наконец-то мы пытаемся убить скелетрона. Да, я выбил, кстати, там вот вы, наверное, могли видеть. у меня выпал все-таки черепаший панцирь. О, скелетрон разваливается неплохо. Я думал, будет сложнее на самом деле. Главное, чтобы не затупить, самое главное, и я его пройду. Будет круто. Остался одна башка, но ну все, это изи босс. Но не включайте видео, потому что сейчас самый бомбящий момент. Он просто, я не мог выйти оттуда, и он меня просто зажал, как раба мел меня. Я не знаю, как так могло получиться. Наверное, я слишком кривой, чтобы проходить скелетрона. Ну ладно, суть не в этом. Я просто хотел сказать вам спасибо за то, что вы до сих пор меня смотрите. Продолжайте меня смотреть. И в скором времени мы пройдем терочку, и я начну делать уже интересный контент, какие-то подборки. Короче, просто воровать идеи, или же добавлять свои идеи в мир и вот этот комьюнити Террари. Возможно, будет Террария на ПК, какая-то интересная совместка с каким-то другим чуваком, может быть, будет на канале. Короче, могут быть и КС, танки. Всем спасибо за просмотр. Мы увидимся еще в следующем видосе, естественно. Все-таки месяц сразу заселился, да, мне нечего говорить вот эти последние 7 секунд, и я просто так тяну время, можно сказать, потому что мне нужен 10-минутный видос. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.